сладкое лакомство. Домашняя вареная сгущенка. Расскажу, как ее приготовить просто и быстро. Продукты самые обычные. Немного терпения. И у вас на столе угощение. И ингредиент для выпечки. Цвет и консистенция домашней вареной сгущенки зависит от времени варки. Через 1 час и 10 минут она приобретает карамельный цвет. Если сгущенку снять с огня на 10-15 минут раньше, то ее можно подать как дополнение для коктейлей кофе, десертов и блинов. Итак, смотрите, как приготовить домашнюю вареную сгущенку. Список ингредиентов в конце видео. Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее. Молоко 1 литр, сахар 255 грамм, сода пищевая 1 чайная ложка, ванильный сахар 1 щепотка, количество порций 10. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До встречи на канале.